И в эфире беседы о православии в начале было слово «Меня зовут Евгения». 9 мая Русская Православная Церковь вспоминает епископа Пермского Стефана, просветителя Пермского края. Сегодня я познакомлю вас с житием этого удивительного святого. Святой Стефан родился в городе Устюги от благочестивых родителей. Его отец Симеон был чтецом При Богородицкой Соборной Церкви. Его супруга Мария и мама Стефана славилась своей благотворительностью, и все отмечали, что она одна из самых благочестивых христианок города. У прекрасных родителей и сын вырос прекрасный. С раннего детства мальчик отличался особой серьезностью. Вместе с родителями он был в храме, и прихожане отмечали, что мальчик не шумит, а серьезно слушает службу. Потом его родители отдали в учение. И своим умом, и прилежанием к учению, к изучению Слова Божьего. А в те древние времена, когда родился Стефан, это был 1345 год, то есть это был 14 век, детей в школах изучали, дети в школе изучали закон Божий. Читали священные писания Ветхого Нового Завета, Псалтирь. И вот в изучении этих священных книг Стефан отличался особым прилежанием и острым умом. Так что вскоре превзошел всех своих сверстников на радость родителям. И когда он, ему было около 10 лет, он уже стал чтецом в той самой церкви, где чтецом служил его отец. Итак, мальчик возрастал в чистоте, целомудрии, трудолюбии, избегал общения с развращенными и проводящими время в суетных играх и забавах. И многие прочитанные им книги Ветхого и Нового Заветов породили в его уме мысль о суете настоящей кратковременной жизни, быстро протекающей как река, и скоро увидающей подобно траве. И вместе с тем, Священные книги зажгли в его сердце чувство неугасимой любви к Богу. Вскоре он решил принять монашество. Из благословения родителей, они не стали ему в этом препятствовать, он принял постриг от игумена Максима в ростовском монастыре святого Григория Богослова. В монастыре было богатое собрание книг. Здесь Стефан проводил поистине монашескую жизнь. Удовлетворяя в то же время свою жажду знания. Пост, молитва, слезы покаяния, смирение, терпение, незлобие, послушание, любовь, изучение днем и ночью закона Господня. Вот добродетели, которые украшали новопостриженного инока. Кроме того, он сам написал много книг, свидетельствующих до ныне о его богомыслии и трудолюбии. За свою добродетельную жизнь он поставлен был в одиакона ростовским епископом Арсением, при котором было совершено его пострижение в монашество. Через несколько лет он по повелению митрополита Михаила, прозванного Митяем, был хератонисом коломенским епископом Герасимом Вопресвитером. Что значит хератонисом? То есть херотония это вот особый обряд, при котором... Вот Человек становится священником. Новопоставленный иеромонах услыхал, что Пермская земля, издавна находившаяся во власти московского государства, не просвещена еще святым крещением и предана всецело идолопоклонству. При мысли о таком множестве человеческих душ, погибающих во тьме неведения истинного Бога, святого Стефана охватило непреклонное желание идти к пермянам и спасти их от вечной погибели. Но чтобы достойным образом пролить в эту тьму истинный свет познания Бога, Творца мира, новому апостолу нужно было перевести на пермский язык важнейшие священные книги. Имеется, Пер, пермский язык – это местное наречие Зырян, той народности, которая населяла тогда Пермский край. Стефан основательно изучил этот язык и составил азбуку. Стремясь к лучшему пониманию священного писания и его наиболее точной передачи на язык зырян, преемник обспорственской миссии хорошо познакомился с греческим языком. Теперь он приобрел возможность вполне осмысленно читать священные книги на трех языках на славянском, греческом и пермском зная, что человек не может совершить никакого доброго дела без благодатной помощи Божией, он долго и слезно молил Господа благословить его путь. Как послушный сын церкви, не начинающий ни одного важного дела без разрешения ее духовных властей, святой Стефан отправился к тогдашнему наместнику российской митрополии, коломенскому епископу Герасиму. Представ перед ним, он открыл ему свое пламенное желание или обратить ко Христу пермян, или же пострадать от них и положить свою жизнь за нашего Спасителя. Епископ удивился его усердию ко Христу и желанию спасения человеческих душ. Уразумев в нем Божие призвание и действие Святого Духа, епископ прославил Владыку Христа и благословил блаженного Стефана на предстоящий ему подвиг. Вместе с тем он дал ему частицы святых мощей, антиминцы, святое мира и все необходимое для освящения церкви. Получив разрешение от духовной власти, Стефан, как примерный гражданин, озаботился упрочить свое дело законным содействием гражданской власти и получил от великого князя охранные грамоты. Всесторонне подготовившись, он отправился в путь. По прибытии в безбожную пермскую землю он принес прилежные как Господу молитвы и начал, подобно овце среди волков, ходить посреди строптивого и развращенного рода и учить его христианской вере. Некоторые, слушая его проповедь, сперва удивлялись этому учению, но ну, было, естественно, для них новым. Потом же, мало-помалу, начинали познавать истину, принимали святую веру, крестились и держались в наставлении проповедника. Многие же не только не хотели его слышать, но и делали ему множество неприятностей. Одни всячески ругали его, другие нападали на него с дубинами, намереваясь убить. Третьи хотели его сжечь. Но рука Господня защищала раба Божия, от убийственных рук и смерти, ради наибольшего прославления своего святого имени. Окрестив и научив христианским истинам несколько человек, святой создал благолепную церковь, близ устья реки Выме, впадающей в большую реку Вычугду, где впоследствии была устроена его обитель. Новосозданную церковь он посвятил воспоминанию честного и славного благовещения Просвятой Богородицы. Этим посвящением святой Стефан выразил мысль, что как благовещение было началом нашего спасения, так и Первая Пермская Церковь появилась в начале просвещения Пермской земли. В этой церкви он днем и ночью со слезами молил Бога об обращении неверующих, говоря, «Собери, Господи, рассеянных людей Твоих, и заблудших овец, введи их в церковь твою святую и причти их к избранному твоему стаду». Сам он непрестанно апостольски учил их, наставляя на путь правый и умоляя отвратиться от своих заблуждений. Но по мере того, как он усердствовал, они, то есть вот эти пермики, все более и более гневались на него. Однажды Стефан, помолившись Господу, пошел к особо почитаемой ими кумирнице и зажег ее. Кумирница, кумирница – это языческий храм, где зря приносили свои жертвы. Так как на этот раз при ней не было никого из идолослужителей, то она сгорела дотла вместе со всеми идолами. Святой сидел у сгоревшего здания, ожидая, что будет ему от неверующих. Последнее, увидав, что горит дорогая их кумирница, поспешили к ней с топорами. Прибежав, они увидели сидящего около нее святого Стефана и с яростью бросились на него и, обступив его со всех сторон, хотели убить. Святой ничего не говорил им против, но воздел руки свои на молитву и, готовясь умереть, со слезами взывал к Богу. «В руки Твои, Господи, предаю дух мой, покрой меня крыльями Твоей благодати!» И неожиданно Ярость до крайности раздраженного народа сменилась кротостью агнца. Угодник Божий остался невредим. Никто его не ранил и даже не ударил, потому что народ отчасти был побежден кротостью святого, отчасти из боязни московского правительства, опасался погубить человека, пришедшего к ним из Москвы с грамотами. Но главным образом язычники сдерживались силой Бога, не дающего жезла грешных на жребий праведных. Тогда вложенный Стефан, став на особо видном месте, воскликнул, обращаясь к неверующему народу. «Да коли, о люди, вы не отступите от бесовского прощения, чтобы тем избегнуть осуждения и вечного огня, зачем поклоняетесь идолам и называете их вашими богами, тогда как они ваших же рук делают, и если имеют уста, то все равно не говорят, они имеют уши и ничего не слышат». Имеют очи и не видят, ноздри их не обоняют, Руки не осязают, ноги не ходят, и горта не возглашает. Они не принимают приносимых им жертв, не едят, не пьют их. Они никому не помогают, потому что и себе, Когда огонь сжигая, обращал их в пепел, не могли помочь. Если они действительно боги, то почему они не угасили огня, Не избегли пламени? не обратились со словами прещения к сожигающему их и ничем не наказали его. Да и может ли что сделать бесчувственное дерево? А вы кланяетесь немнимым, слепым, глухим в делу ваших рук. Уразумейте обольщающие вас заблуждение и оставьте эту пагубную суету. Познайте же единого, истинного Бога, в которого веруют христиане. Приступите к Нему и просветитесь! Ибо Он утвердил небо, основал землю, поддерживает бытие твари и управляет всем миром. Он знает нужду каждого. Он промыслитель для всех, для всех помощник и хранитель. И нет иного Бога, кроме Него. Поэтому, пермские мужи и братья, отцы и дети, послушайте меня, желающего вам добра, и веруйте в проповедуемого мной Господа нашего Иисуса Христа. Истину говорю вам что если не уверуете и креститесь, что если уверуете и креститесь, то будете спасены и получите царство небесное. Если же не уверуете и не креститесь, то будете осуждены на вечное мучение. Когда святой Стефан так учил, присоединяя к сказанному и другие поучения, многие убеждались и начинали веровать, приступали к крещению, и день ото дня умножалось число верующих. И росла церковь Христова в Перми. Преподобный Стефан, как только замечал где-либо собравшихся язычников, тотчас приближался и, став среди толпы, проповедовал о Христе. Иногда же сами они со своими старцами, с волхвами и со всеми знатнейшими пермскими мужами, собравшись, приходили к преподобному для прения о вере и бывали во всем побеждаемыми, словами благочестия, исходившими из-за уст проповедника. Особенно часто приходили неверующие пермяне к новосозданной церкви не для спасительной молитвы, но из желания посмотреть на красоту церковного здания и его внутреннее благолепие. Никогда не видевшие ничего подобного, они дивились на украшение святого храма и, уходя, говорили между собой, «Как мы видим, велик христианский бог, гораздо больше богов наших». Иногда же, собравшись, они советовались между собой, говоря, «Если мы не израним Стефана и не прогоним его от себя, то он всю нашу страну наполнит своим учением и разорит древние храмы. Мы не можем состязаться с ним словесно, и остается только силой изгнать его отсюда». Другие возражали, как его бить и прогнать, когда он из Москвы и имеет грамоты. Некоторые добавляли, если, еще если бы он первый вступил в борьбу, то нам во время боя удобно было бы нанести ему раны. Но он держится хитрого обычая. Сам не начинает и ждет, когда мы начнем бой, чтобы иметь повод для жалобы на нас в Москве. Если бы он осмелился ударить кого-либо из нас, мы тотчас бы его растерзали и могли бы оправдаться, ибо он первый на нас напал. Но так как он в ответ на наши обиды не скажет гневного укорительного слова, все перенося с терпением, то мы не знаем, что нам делать с ним. Так много они рассоветовались и, не приходя ни к какому соглашению, расходились. И так вся пермская страна разделилась. Одни были новопросвещенные христиане, другие пребывали во тьме языческой. Причем идолопоклонники ненавидели верных. Они поносили их бранными и укоризненными словами, причиняли обиды и тем нарушали их покой. Видя, что верующие терпят обиды от неверных, святой Стефан сильно скорбел и часто днем и ночью со слезами молил Человека-любца Бога, чтобы он защитил новособранное стадо своим божественным покровом, а нечестивых своей всесильной десницей исхитил из сетей дьявола и привел к познанию истины. Слыша эти непрестанные слезные молитвы своего угодника и видя его труды и терпения, человеколюбивый Бог, хотящий всем спастись и прийти в разум истины, благоволил на просвещении пермской земли светом святой веры. Он послал пермскому народу дух умиления, как некогда слушавшим проповедь апостола Петра. Так множество пермского народа, старцы и молодые, большие и малые, собравшись, говорили друг другу. Видите ли братья этого человека, пришедшего из России? Слышали ли его слова? Замечаете ли его терпение? Поняли ли его великую к нам любовь? Вот он в каких пребывает стеснениях и, однако, не уходит отсюда. Сколько он принял от нас досаждений, уничижений, обид, и все-таки за это не прогневался» и никому не сказал даже обидного слова, оставляя все без возражения. Не имея никакой злобы на нас, он никому не нанес удара, но все переносит с крепостью, без великого недоброжелательства. И даже более, он радуется, когда мы причиняем ему обиды, и в то же время он не перестает говорить нам о Царстве Небесном, вечной муке и о воздаянии каждому по делам его, всегда научая нас, как избавиться от мучений и получить царство. Если бы не было истины то, о чем он говорит, то он не терпел бы и не трудился бы столько. Поистине он раб проповедуемого им великого и живого Бога, сотворившего небо и землю, и готовившего для доброго царства, а для злых мучений. И все его слова правдивы. Итак, пойдем к нему и попросим его научить нас в совершенстве своей вере и сделать нас христианами и пошли в великом множестве ко святому проповеднику мужчины, женщины и дети. Преподобный же Стефан, увидав столько народу, идущего ко Христу Богу, невыразимо обрадовался, проливая от радости слезы. Он высылал несказанное благодарение человека, любимому владыке, не смерти грешных. Он встретил их с любовью, как отец детей, и отверши Бога уста, долго поучал их всем тайнам святой веры. Бог же открыл им ум, чтобы понимать учение святого. Они охотно принимали его слова и просили у него крещения, и он крестил их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Таким образом, благодатью Божию, трудами и молитвами преподобного Стефана просвещена была земля Пермская. Дорогие братья и сестры, в следующих эфирах мы продолжим говорить о трудах этого действительно доброго, смиренного просветителя Зырян, народа Пермского края. Ведь если задуматься, то на первый взгляд его задача совершенно неуполнимая. Он пошел к людям светом совсем новой православной веры нашей, да, для зариан, новой, непонятной, ведь они же все там были язычники. Так что же ему помогло их привлечь на свою сторону? Ну, во-первых, конечно, молитвы, да? то есть все, что он делается, делается с Божьей помощью. Во-вторых, он не только учил истинам веры, но и сам показывал, как жить по-христиански, то есть проявляла самое главное качество христианина – это терпение и смирение. То есть ни на одну обиду он не раздражился и не ответил. Никогда его хотели убить, никогда его оскорбляли. И видя это, люди поняли, что вера наша православная действительно истинная. И просвещались. То есть если мы в своей жизни... Тоже хотим, чтобы нас поняли, потому что ну, нам приходится, православным христианам, часто встречать непонимание. То вот если мы будем не только нести проповедь Христа, находясь на своем месте, но еще при этом проявлять терпение, смирение, то есть пока, жить по заповедям, показывая, как вот нужно правильно себя вести в ситуациях, да? то есть не держать обиды, прощать ближних, оказывать добрые дела даже тем, кто нас обидел. Только тогда и окружающие будут понимать, что мы христиане, наша вера истинная. Вот давайте будем стараться так поступать, и да поможет нам Господь молитвами святого угодника Стефана Пермского.